Так Приветствую вас, львы и львицы! Сегодня мы рассмотрим, каким будет для вас месяц август. Хочу сразу сказать, что он обещает быть непростым, особенно его первая треть. Ну и давайте будем рассматривать подробнее. Вы, кстати, попадаете в квадрат, который будет между... Вашим Солнцем, Ураном, Сатурном и <coughs> Южным узлом. А это уже указатель на какие-то очень важные кармические, судьбоносные перемены в вашей жизни. Ну, давайте все-таки по порядку. Значит, что у вас будет на начало месяца? Во-первых, еще будет действовать с июля месяца вот этот вот аспект соединения Урана с Марсом. Это достаточно агрессивный аспект. Он для вас проходит по... Десятому дому, так, все правильно, 12, 11, 10, Десятый дом отвечает за карьеру, это какие-то неожиданные действия относительно карьеры, я чувствую это как может быть неожиданный резкий разрыв, перевод, перенос, получение, знаете, какого-то неприятного события, по делах карьеры и также вашему статусу потому что 10 дом также еще управляет и статусом теперь <coughs> дополнять всю эту конфигурацию будет с 1 по 7 число квадрат сатурна с марсом вот он сатурн вот он марс значит от 10 дома к партнерству это разлад с партнерами это трудные Отношения это невозможность договориться, это ну, буквально знаете, как стучаться головой о стену. То есть вы не сможете найти нужных слов и что бы вы ни делали, все будет не так. Это касается как семейных отношений, так и любых других партнерских договоренностей. С 9 по 11 будет формироваться от вашего солнца квадрат к... Урану, вот он, квадрат к Урану. И плюс еще до 14 числа будет вот формироваться от вашего, давайте я вот тут его покажу: от 14 числа будет формироваться оппозиция от вашего Солнца к Сатурну. Поэтому, дорогие мои львы, я вас, конечно, поздравляю с вашими наступающими, наступившими днями рождения, вы умнички, вы любите блистать, светить. Вы всегда ну, идете на то, чтобы принести этому миру свет, какие-то свои творческие способности воплотить чем-то порадовать окружающих но действительно первая половина месяца для тех кто рожден в первой половине она для вас будет очень важной очень сложной буквально критической когда вам придется очень резко и быстро принимать важные решения в своей жизни скорее всего вы стоите ну большинство из вас стоит на пороге важных кардинальных перемен и ну, если даже кто-то до этого из вас еще ленился или не хотел что-то менять, но здесь вы уже будете вынуждены под натиском внешних обстоятельств. Смотрим дальше. Значит, 24 августа уран станет ретроградным, и он, знаете, вот как раз ударит именно по той сфере, в которой вы не ожидаете перемен. У каждого ура находится в карте в совершенно разных положениях, но если говорить о символических домах, то у вас же это зона статуса и карьеры. То есть, начиная с 24 августа у вас пойдут кардинальные перемены, связанные с вашим статусом. Теперь, еще интересный аспект. 25-27 к вашему солнцу будет образовываться тоже такой немножко негармоничный аспект. К Марсу. Марс это у нас энергия, связанная с активностью, с агрессивностью. Ну вот конец месяца, буквально несколько дней, они тоже могут быть несколько такими тяжелыми. Когда будет трудно осуществлять свои намерения, можете почувствовать как личную агрессивность, так и агрессивность внешнюю. Для вас это тема дружбы, ну, может быть какие-то сложности с вашим дружеским окружением или просто с коллективом, с которым вы задействованы в отношениях. Ну, в общем-то, вот такие вот энергии. Это если говорить в общем, на что стоит обратить внимание. Ну, а теперь давайте перейдем к рубрике «Любовь». С 5 по 7 Венера будет образовывать благоприятный аспект к Нептуну. Это возвышенная любовь. Для вас этот аспект будет проходить по 12 дому, скрытое все, тайное, неявное. И это будет, по-моему, восьмой дом. Ну, это могут быть какие-то неафишируемые встречи любовные встречи, могут быть также еще и доходы, получение каких-то неофициальных доходов. Ну, в общем-то, какая-то будет активная подпольная деятельность, которая будет приносить вам вдохновение. Тут же параллельно, начиная с 8 по 9, включается такой интересный аспект от Венеры к Плутону, который говорит о большом Эмоциональном напряжении Он может давать ревность Желание каких-то резких перемен решений под воздействием эмоций Неблагоприятно в это время ну, Производить какие-либо Важные финансовые мероприятия Поскольку этот аспект будет идти ну, По вашему как раз вот 12 и по моему Еще 6 дом он затрагивает Сейчас я посчитаю 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 6, 12 дома может быть даже какая-то проблема по здоровью будьте осторожны в том, что вы едите в питании в это время так с 11 числа у нас Венера становится переходит в другой знак, переходит ваш родненький лев, и, соответственно, вы себя уже начинаете чувствовать более активно, поскольку энергия уже будут ваши, огненные, родные, вам будет легче проявлять свои чувства, вы будете наполнены высокими эмоциями, будет желание одаривать любимых подарками, будет желание знакомиться у кого нет еще пары, Будете проявлять в чувствах щедрость и красоту отношений. Важна будет красота отношений. Поэтому все, что дорого-богато, то вы будете это получать и будете давать взамен. Начиная с 16, может быть уже с 15, кто-то начнет чувствовать, 16 по 18 будет... Формироваться прекрасный аспект удачи в вашей жизни, когда вы можете ну, получить какой-то бонус, какой-то неожиданный шанс. Значит, давайте посмотрим, чего он будет касаться. 12, 11, 10, 9. Ну, это возвышенная любовь, это благоприятные поездки, особенно если это связано с заграницей, связи с заграничными партнерами. Что-то из-за границы оно будет вам переносить большую удачу, либо принесет удачу. Также это благоприятный период для торжественных мероприятий, для бракосочетания, и может еще принести, вот знаете, как возвышение вас. Даже, но это не просто в должности, это в.. Знаете, как переход на новый уровень для вас может быть. Духовный может быть и, ну и не только. Получение подарков. Знаете, вот вы как переходите на следующую ступень своего развития такого счастливого развития. А вот уже ближе к концу, 26-27, от, от Урана к Венере будет формироваться квадрат. Видите, какой тут напряженный аспект. Все, что красное, но все напряженное. И вообще, в принципе, вот этот здоровый квадрат, он может давать растекание энергии, которая дает определенную борьбу за, за что-то. У вас эта тема, смотрите, идет аспект от Венеры к Сатурну, это тема партнерства, неожиданные могут быть связи, неожиданные разрывы, что-то связано с партнерством, кто-то что-то может узнать или как-то не так себя повести ну вот такое вот дело да, так и указание на неожиданные перемены в социальном статусе, причем это знаете в большей степени похоже не на брак а скорее на развод или разрыв, в общем-то будьте осторожны к концу месяца, не конфликтуйте если не хотите потерять отношения которые вам дороги так, работа, активность. Так, 4 числа Меркурий переходит в Деву. Дева ⁇ это шикарный знак для того, чтобы заниматься ну, такой рутинной работой, обучи, обучением, путешествиями, новыми проектами. Ну, понятно, что важно смотреть благоприятные проекты аспекты у вас Меркурий связан будет со вторым домом, значит это тема денег, финансов будет много возможностей, особенно к середине месяца, вот 15-16 кто-то может уже 14 почувствует, Меркурий будет формировать благоприятный аспект Курану это будет шанс шанс хорошо заработать, что-то пойметь, плюс здесь уже хотя и расходящийся, но все же будет аспект от Марса к Урану. Супер-пупер, я бы даже сказала. Так, 3, 4, 5, что Удача в работе. какие то в рабочих моментах. И благоприятно пройдут новые встречи, новые проекты, договоренности. Ну, середина месяца это время действует, если вы хотите. Ну, именно по карьере. И для кого актуально здоровье, то же самое. Здоровье, улучшение, выздоровление. Так, с 20 по 21, а затем еще с 21 по 22 тоже будет формироваться таких два интересных аспекта от меркурия который с одной стороны говорит о возможном обмане ну, или иллюзии в чем-то в каком-то деле а с другой стороны идет подкрепление по платону значит смотрим это 3 4 5 6 7 8 ну, смотрите значит по работе все должно идти хорошо, если вы не будете бояться рисковать, действовать каким-то оригинальным, необычным способом действовать в коллективе, но по Нептуну, возможно, некоторые все-таки ошибки просчета, что-то может получиться не так, в частности, того, что касается финансов, может быть, вам пообещают какой-то какой ресурс определенный, и ну, могут быть неоправданы ваши ожидания, но благоприятный труд с коллективом, с командой, он может дать свои результаты, ну, то есть придет то, что лично вы заработаете. Теперь с 20 6 числа Меркурий переходит в знак Зодиака Весы. Весы – это уже знак, связанный с коллективной энергией, и он больше подходит тем, ну, этот период для тех, кому же нужно опираться на мнение с партнерства. не для собственной одиночной деятельности, а для партнерской деятельности. Значит, здесь уже важно поддерживать, ну, акцент идет на обществе, и определенная зависимость ваших решений будет от окружения. Теперь с 13 по 14 я уже говорила вам про этот аспект Марс с Плутоном, который благоприятен для риска в бизнесе. Теперь еще с 20 числа здесь у нас Марс начал свое движение по близнецам. Близнецы для вас это 11 дом, дом дружбы. Это значит вы свой фокус внимания будете перемещать на дружеское окружение. Не ваша энергия, она может, знаете, как немножко так расплескаться в стороны, шир в сторону. Будет очень много контактов. Прям будете расширять свои свое поле контактов. Много будете очень общаться. С 12 числа. Тут тоже такой важный момент будет полнолуние водолеи Оно такое, знаете, будет немножко депрессивное, может быть связано с какими-то потерями, ну, в чем-то неприятное. Давайте посмотрим. Ну, вот для вас это сфера партнерства. Опять. Какая-то грусть, печаль у вас идет по партнерству. Ну, то есть я думаю, что это актуально, в первую очередь, у кого там муж, жена, может быть, какие-то... Есть сложности в отношениях. Ну, а 27-го здесь у нас уже будет новолуние в Деве. Дева, опять же, для вас это ваши денежки, Поэтому для вас конец месяца снова активизируется для того, чтобы продолжать свою активную деятельность. Ну, и хочется еще сказать, что вообще тема карьеры, вашего статуса, она будет витать до... Ну, неожиданности именно в этой сфере будут витать над вами до конца года точно. Я не помню, там, по-моему, до октября, ну, там до 23, по-моему, января. То есть тема будет для вас актуальная, причем будет в таком неожиданном аспекте. Ну что ж, дорогие львы, благодарю вас за ваши просмотры. Пожалуйста, поддерживайте меня вашими лайками, комментариями. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, это помогает его продвижению. И до встречи в следующих прогнозах. Удачи вам!